мог доказать, что Харшара был прав. Нет, я я сделал все. А что? Что еще мы могли? Я я не знаю. Моя воскрешенная жизнь подошла к концу. А что я? Что я сделал? Я я, я ничего не. Учиха Мадара для тебя подарок. Новые глаза вместо Шарингана всему миру ты. Больше не призвать на помощь Лиса Великий изучиха знает Каждый потерян, выход поглотила его жажда Придумал план, поможет Бэйн, встречай гостей, это Тэнсэй Ты немного удивлен, но как будто не так Раз, два, три, печать Потому-то мне противно Время техники призыва Уверен в свои силы, идеальный босс Но вернемся к тому, где все началось Потеря брата стала в жизни точкой Характер переписан новой строчкой Разорвать на часть связь Я не ее частью а не удел. им недоступна власть Стал отступником, манипулируя листом Любил битвы, таков уж был его геном Но сам не заметил, как стал игрушкой Черный зайцу так сладко пел ему на ушко став Цуцуки проиграл и Я тебя запомню, Майтугай Тайдюцу сильнее Я еще не знал, Повергнул всех вечные Гензюцу слова не убедят Этого безумца У нас хэшерамы, разные пути Я избавлю вас от боли в Цукиоми Поместив его путь, это ошибка, он недостижим Бросай, оставь, ты не изменишь мир Мадара. Он образ кошмара, он в собственном плане стал жертвой обмана. Кажется, нет, кажется, я понял. Я все это время... Нет, не говори, ошибался.